Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня говорим про, про кризисное явление, что происходит в глобальной экономике и о тех непонятных вещах, которые мы сейчас наблюдаем в первую очередь в Америке. И вот что вызывает очень-очень много вопросов, да, таких э, нестандартных, которые раньше, которые раньше не возникали, которых раньше не было и которые не возникали одновременно. Да. Я сейчас попытаюсь поподробнее объяснить, что я имею в виду. У нас получается, с одной стороны, э, Федеральная резервная система США Паулт заявляет о том, что Федрезерв будет смягчать монетарную политику. И это в рамках ожидания процентных ставок, и это и в рамках сокращения программы выкупа активов, что планируется сделать уже в августе месяца. То есть внешнее.. Импульсы и заявления, которые сейчас э, производит глава Федеральной резервной системы США, говорят о том, что э, ситуация политика ФРС меняется с ястребиной на голубину, так называемую. Ястребина – это жесткая политика, это когда повышают процентные ставки, сокращают денежную массу, сокращают денежную ликвидность. Голубинная, когда, соответственно, наоборот, денежные средства дают предоставлять ликвидность в финансовой системе и дают ликвидность, ликвидность рынкам, ликвидность экономики Соответственно на этом фоне мы видим изменения с историей да, то есть то, что Федрезерв повышал процентные ставки на голубину, то есть то, что а, с сентября месяца прекратит программу сокращения балансов, на балансе, а также то, что Скорее всего, в этом году возможно будет понижение процентной ставки И, возможно даже рынки где-то в каких-то моментах ожидают, что понижение может составить там порядка двух раз. И здесь нет ничего, не уди ничего удивительного, кроме одного момента. То есть удивительного почему нет? Потому что, во-первых, второй квартал подряд, Отчетность компании, отчетность экономики Соединенных Штатов Америки, она является негативной. То есть снижаются товары, заказаны товары длительного пользы, сокращается индекс ПМИ производственной активности, сокращается объем рабочих мест, которые генерирует американская экономика. Очень-очень много факторов сигнализирует о том, что экономика Соединенных Штатов Америки начинает вползать в рецессию. И на самом деле это уже на протяжении на протяжении двух кварталов практически по отчетности идет. И в этом случае ФРС оказывает превентивные меры, да, то есть стимулируя экономику, по крайней мере, сначала словесными интервенциями, а в дальнейшем. В дальнейшем реальными действиями с другой стороны этого все ждали то есть чудес не бывает это было ожидаемо и вопрос когда произойдет кризис он непонятен но есть определенные такие точки вероятностные с очень высокой долей вероятности если вы посмотрите я попробую здесь в видео прикрепить график это да что когда начинается прям вот рецессия, когда экономика прям замедляется и рынки начинают падать. Это происходит в период, когда ну, предыдущие два цикла падения 2008 год и 2002 год, то есть получается процентная ставка повышается, повышается, повышается, потом занимает некое такое платон, то есть какое-то время ставка находится на достаточно высоких значениях, после этого ставка начинает снижаться снижается достаточно быстро, да, то есть снижается сразу резко на 0,5% пунктов да то есть не на 0,25, а на 0,5% происходит снижение. И это через какой-то через 1-2 квартала после столь резкого снижения, все рынки уходят в пике, экономика снижается, да, то есть потому что там ну Федрезерв он пытается опережающими темпами с темпами пытается повлиять на вот эту упадающую экономику. А... К чему это все говорится? Экономика заходит в рецессию, но то, что меня напрягает, две вещи. Очень серьезно напрягают. А... Несмотря на то, что Федрезерв сейчас планирует понижение процентной ставки, инфляция в Соединенных Штатах Америки все равно находится на высоких значениях, то есть была незначительная коррекция в, э, в четвертом квартале 2018-го, первом квартале 19 го то есть инфляция занизилась, понизилась, и на этом фоне, то она понизилась где-то до 1,6-1,8, и поэтому было ожидаемо, что Федрезерв пойдет на э, пойдет на снижение процентной ставки в текущем году, но уже к апрелю-маю 2019 года инфляция опять вернулась на значение в 2% и продолжает увеличиваться. То есть что мы получаем? Мы получаем с одной стороны тот факт, что макроэкономические показатели по росту ВВП, по росту прибыли компаний, по заказам на товары длительного пользования, по покупке недвижимости. То есть все эти факторы сигнализируют о том, что сжимается экономика, но при этом инфляция разгоняется, да, то есть тебе, чтобы экономику взбудоражить, тебе нужно процентные ставки понизить. Но при этом у тебя еще и инфляция растет, да, то есть в этом случае и наоборот, должен повышать процентную ставку. И, миров... и вот этот вот Федрезерв, он реально зажат в таких каких-то непонятных тисках, да, то есть что ему делать, ему таргетировать инфляцию, тогда ты должен повышать процентные ставки. Или тебе нужно стимулировать экономику, чтобы не было падения, в этом случае ты должен понижать процентные ставки. А, уникальная ситуация, которую мы наблюдаем в текущий момент, что... В последний кризис 2008 года, помимо того, что процентные ставки и так были опущены на 0% на ноль процентных пунктов, это не взбодрило экономику, то есть это не простимулировало потребление. И в этом случае Федрезерв начал программу QE, да, то есть программу э, выкупа активов, то есть включенный печатный станок. И сейчас, как мне кажется, да, то есть первым делом, что будут делать, то есть скорее всего в осенью мы услышим о том, что Федеральный резерв снова начнет давать ликвидность финансовой системе и давать ее столько, сколько унесут. Потому что сейчас процентная ставка в Соединенных Штатах Америки находится на таких значениях, что даже если ты ее снизишь там до нуля она не сможет взбудоражить экономику, то есть ставка находится на уровне 2,5%, а чтобы экономика заработала, чтобы это был такой ну, эффект встряски, да, то есть связанный с тем, что ты встряхиваешь экономику, то то, что ты сообщаешь, ребят, я вам денег дам, дам много, да, то есть ставки будут там резко понижены. Обычно это снижение составляет где-то 2,5-3%, то есть от, от, от значения да, сразу падает на 3%. Сейчас на 3% ты не, упасть не можешь, у тебя сейчас ставка 2,5%, то есть ты максимум можешь снизиться на 2,5%. А, к чему говорю? А, Потому тому, что многие хотят заработать, да, и сейчас, соответственно, есть много ставок на падение, на снижение. Я тоже делал в какой-то степени ставку на снижение американского рынка. Просто, скорее всего, это будет перенесено на некий, ну, чуть-чуть на попозже. А потому что вот эта вот программа, программа запуска печатных станков, да, которая, которая может быть запущена осенью 2019 года, она, рынки взбодрятся, да. То есть, так как многие делают ставку на падение, нужно вы, вы, вы, вынести всех шортистов раз. Нужно сделать что-то такое сверхпозитивное, да. То есть, у вас, смотрите, вы э, глобальный игрок, да? вы там, финансовая акула, да? Вы там в, в панике конца 2019 года захотели на рынок, и вам нужно было забрать прибыль. Вы сейчас прибыль забрать не можете, потому что для того, чтобы забрать прибыль, да, вот этот вот рост 15-20 процентов рынков и, допустим, там отдельные акции выросли на 30, 40, 50. 70%. То есть вроде бы хорошо, чтобы забрать прибыль, вам нужно от кого-то закрываться. То есть вам нужен покупатель, то есть вам нужен человек, который все равно, несмотря ни на что, видя макроэкономические показатели, видя то, что безработица увеличивается, видя то, что ожидания по темпам просто мировой экономики, экономики Соединенных Штатов Америки, экономики еврозоны. Все фундаментальные показатели сигнализируют о том, что экономика снижается, что скорее всего компании будут меньше зарабатывать. Потребление будет схлопываться, да, то есть на чем у вас, как у акционера, будет прибыль. Вам не выгодно покупать, вы понимаете, что сейчас ценные бумаги стоят на хаях, и в этом случае для того, чтобы все-таки простимулировать толпу к покупкам, вы должны в этом случае дать денег, вы сказать, ребята, все нормально, все спокойно, не переживайте. Мы видим, что экономика замедляется, поэтому не переживайте, мы вам непосредственно денег дадим. И вот когда рынки это непосредственно услышат, это увидят, это увидит толпа, то в этом случае получается начнутся с активной покупки, о которых закроются достаточно состоятельные люди, состоятельные лица, состоятельные компании, да, заработают им денег, а всегда в дураках окажется физическое лицо инвестор да который не понимает который подвергается эмоциональным эмоциональным всплескам эмоциональным выводам что что здесь еще хочется сказать несмотря ни на что несмотря на то что на то что экономика начинает замедляться в последнее время практически все кого я слышал даже я об этом говорю да я говорю о том что рынки могут подрасти и все говорят что все равно в рынках нужно находиться рынки все равно вырастут ничего не переживайте что перед тем как упасть сначала нужно очень сильно вырасти и те кто в рынке не находится может пропустить значительную волну роста тоже комментарий по этому поводу. Умные деньги, поток умных денег сейчас на самом деле находится практически на 60-70% в консервативных инструментах. В таковом консервативном инструменте относятся американские облигации, трежерис, к таким инструментом относится золото. То есть посмотрите умные деньги, да, то есть кто такие умные деньги, они соответственно тестируют силу или слабость тренда, да, то есть они в начале и в конце торгового дня делают некие такие нападки, да, нападки на, на рынок, нападки на толпу и смотрят, насколько сильно силь сильна тренда. То есть тестируют, тестируют спросы предложений. Да? И если сила тренда достаточно слабая. Сила толпы для покупок слаба, они просто покидают рынок, да, и, и на рынке не находятся. Так вот, эти умные деньги на самом деле сейчас э, у них исторически низкие значения позиции. в э, рынке акций, это раз. Два, если смотреть на структуру, да, структуру портфеля, то есть все равно находятся в консервативных инструментах. И здесь получается, что в настоящий момент однозначно как бы не были перспективы еще роста, то есть все равно толпу еще будут высаживать. Я лучше не дозаработать, да, лучше, лучше перебдить, чем не добдить. Это раз и два. Просто у людей заканчивается терпешка. Я по своим клиентам могу сказать, у людей просто-напросто заканчивается терпешка. Да? То есть находиться в каких-то инструментах с доходностью менее. менее Uh -huh. ставки инфляции, люди начинают напрягать и кто-то выжидает это уже полтора года выжидает полтора года соответственно их от этого э, нервируют, они от этого особо не зарабатывают да? за полтора года если смотреть рублевое движение по рублю-доллару тоже никакого движения заработка нет и люди начинают психовать люди начинают нервничать и в этом случае они говорят слушай да мне пофиг дайте хоть какую-то доходность да давай посмотрим какие-то дивидендные истории американские сектор э, электроэнергетики сектор коммуникации коммуникации, сектор коммунальных услуг, которые как минимум стабильно платят дивиденды, да, то есть у людей чешутся руки, у них не хватает терпешки, терпения именно э, дождаться, дождаться, дождаться кризиса. Резюмируя, что хочется сказать, хочется сказать, что сейчас Федрезеру приходится одновременно решать две задачи достигает двух целей, которые обратно противоположны. У вас все равно увеличивается инфляция, и вам нужно повышать процентную ставку. У вас замедляется экономика, растет безработица, вам нужно понижать процентную ставку. Как они этот ребус решат в настоящий момент, никому не понятно. Пока идут словесные интервенции. Как вижу я это? Как мне кажется, все-таки важным будет в преддверии выборов, и Трамп, скорее всего, на всю его странность да на все его поведение, он добьется своего, он сможет как-то повлиять на Федрезерв и, скорее всего, в конце года, к концу года мы можем увидеть как минимум одно повышение процентной ставки, понижение процентной ставки. Но здесь важен вопрос даже не понижения процентной ставки, здесь важно, скорее всего, ликвидность финансовой системе будет предоставлена путем. Очередного, включение очередного включения печатного станка и включение его в очень больших объемах, и ориентировочно я ожидаю, это будет сентябрь-октябрь месяц. И тогда это мы увидим высокое значительное ралли на финансовых рынках, на рынках нефти, а, в этом случае мы увидим ослабление доллара, в этом случае будет движение рынков ценных бумаг по всему миру, и Америки, и Image markets Толпа начнет активно покупать, а, как мне кажется, умные деньги в этот период начнут очень серьезно сокращать свои собственные позиции. А для чего я это говорю? Я это говорю к тому, что кто еще находится в длинных позициях по акциях, скорее всего, будет возможность их, их успешно закрыть. И я думаю, что здесь даже российский рынок себя будет чувствовать лучше, чем американский рынок. А это отдельная тема для разговора. Но при этом не нужно впадать в эйфорию. То есть будут интересные движения, будут интересные движения на объемах, но при этом нужно понимать, что это будет достаточно носить краткосрочный эффект, потому что экономику удержать от рецессии вряд ли удастся. А, это то, что хотелось сегодня сказать. Пусть и долго, пусть и продолжительно. Надеюсь, было полезно. Мне нравится. Поэтому, если понравилось видео, то ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А у меня же на этом все. До свидания вам и удачи.